Вечерний полумрак, и я в мильному гаре в жизни все не так, я отдыхаю в баре, в глаза твои смотрю, Я в них себя ищу так, я так тебя люблю. Я так тебя люблю, Что просто не могу я Все веселятся, а мне грустно, И вдруг на сердце стало пусто. Мы разошлись, с тобой расстались, Распрощались, А лучше слышишь, не встречались Все веселятся, а мне грустно И вдруг на сердце стало пусто Мы разошлись, с тобой расстались, распрощались Ах, лучше, слышишь, не встречались Покал свином возьму, его в руке сжимаю. Я для тебя живу, а ты не понимаешь. В глаза твои смотрю, я не в них себя ищу там. Я так тебя люблю, я так тебя люблю, что про. Веселяться, а мне грустно, и вдруг на сердце стало пусто, мы разошлись с тобой, раздались, распрощались, Ах, лучше слышишь, не встречались, все веселятся. С тобой расстались, распрощались. Ах, лучше б слышишь, не встречались.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 с тобой, раздались, разпрощались, а лучше слышишь, не встречались! Спасибо.